Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик И сегодня мы будем делать прокачку аккаунта Да, на моем аккаунте находится снова 50 тысяч синих монеток Да, я бы лучше бы наверное открыл кейсы, но нет Сегодня у нас прокачка аккаунта Сегодня мы будем прокачивать оружие, как ни странно Пока что я даже не знаю, что я буду качать. Так-то все надо, чтобы был full инвентарь. Чтобы я. Э, не знаю, чтобы и все было хорошо в общем. Так, и я думаю, стоит начать с, ре с ревика. Потому что он у меня не full прокачки, оказывается. Я почему-то думал все это время, то, что у меня фулл прокачка, но нет. Так, и. Это шестеренок у меня маловато. Так. Так, все. Теперь ревик у меня полностью прокачен Не знаю, оденем вот это Так, лазерную каску мы не будем надевать Иначе нужно всегда мешала мне Так, и перед началом, кстати, все прокачки Мне нужно зайти сюда и вот так вот сделать И давайте откроем кейсик Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, и что же нам выпадает? Нам выпадает угу, микроузи ну, Ладно, так, продолжим, продолжим У нас остается 43 тысячи так, что я себе прокачал? Так, Абакан это, наверное, слишком. Почему ты у меня не прокачен полностью, друг? Скажи мне это. Все, теперь ты прокачен полностью. Так, э, что ты делаешь? Напомни-ка, напомни-ка, я просто не помню. Мешает вертикальная отдачу. Так, отлично. А, прицел смысла ставить я не вижу. Магазин у меня стоит увеличенный, увеличенный быстродоступ. А тут какой давался? Дополнительно. Так, увеченный быстрый доступ. Все, нормально. Так, что? М -м сколько мне денег осталось? 32 тысячи. А -а Так-то нужно было докачать фамос Так, 6. Ага, -а а Ну блин, ну, давайте попозже вернемся. Я бы еще винторез на самом деле, немножко вкачал до прицела, наверное. М -м потому что вот это прицел, это, конечно, ужас. А, давайте до прицелов качаем Заодно обоим. Так угу. а, Вертикальная, чтобы отдача Так, магазин у нас увеличенный И прицел я поставлю Наверное, вот я 3.5 Отлично Глок угу. Что-то Глок у меня вообще Слабо вкачан, поэтому мы в него Прям хорошо сегодня вложимся Прям по максимуму Даже прям новый пистолет купим так, э, в тебя тут лазерная указка, я, пожалуй, ее уберу. Она мне всегда мешалась. Увеличенный поставим. Прицел. Э, не вижу смысла. И вот эту поставим. Все, отличненько. Теперь у меня появился новый пистолет. Кстати, на аккаунте. Вот он. Ага. Ну, конечно, я тебя качать не буду. Так, сколько у меня остается? 13 тысяч, друзья. Эх. Как же быстро утекают монеты. Реально. Прям очень быстро утекают монеты. Ах. А зарабатывать их очень трудно, очень трудно. Так, чтобы мне прокачать? Я бы на самом деле прокачал XM до Сайги, наверное. Потому что вот этот дробовик реально очень хороший. Я не знаю, как ведет себя Сайга, я бы ее не играл ни разу. Но вот этот дробовик, он реально очень хороший. Чтобы пофаниться, например. Так, а, ну, у меня фул. Абакан теперь фул, калаш фул. Аук у меня немножко прокачен. Дотара. Памас. Угу. Ну тут слишком много его качать. Галил. Угу. Галил тут многовато. Угу. Чтобы прокачать? СФ. Угу. Ох, нифига тут как дорого. Все 4003. Нифига себе. Не. СФ ты когда-нибудь там... Как-то настанет твое время, чтобы я тебя прокачал вот этот постоянно на скаут. Хм. А у меня вот я прокачен где он? Юсп. Юсп. Юсп, кстати, тоже не полностью прокачан. я думаю, я это нафармлю. А прокачаю сейчас, ну, наверное, XM, да. А там на остатке, если что-то останется, то прокачаю все остальное. Так, Сайга. Mm -hmm. а глушитель ставить-не ставить. Что глушитель вообще дает? Свышка, ты снижает лук источную. Да ладно. Будешь... Так, указку не ставим. Ага. Ага. А тогда зачем я это все качал Ну ладно, лазерную указ поставим тогда и ничего тебе поставить. Что ты даешь? Убирает вспышку от выстрела, снимает звук выстрела Ну ладно, пусть это стоит Не знаю зачем, ну ладно Так, сколько у меня остается? 388 монеток Я все потратил А, да Ну зато я покачал теперь полностью револьер а, Открыл себе новый пистолет а, Вот он Вот И я открыл себе новый дробовик Это сайга Так, ох, нифига тут прокачка Конечно, дорогая ну, блин, будем прокачивать Так, что же я тут еще себе прокачал-то, я не помню А, Глок я себе прокачал вот полностью Я открыл себе пистолет И... Где? XM, да? Угу И, конечно, вроде бы винторез я себе немножко прокачал, да Ну, думаю, неплохо Думаю, неплохо Я, конечно, не понял, куда улетели мои 50 тысяч синих монет Ну, ладно Ладно, так, кстати, у меня есть немножко шестеренок, поэтому их можно тоже вложить куда-то. Куда же можно вложить? А, 144 шестеренки. Нифига себе. Давайте на юз потратим вот эту штучку себе хочу. Так, приклад. Угу. Прицел с ставим, как всегда, целевые. Лазерная указка. Ну, нет. Ладно. Друзья, а на этом все. Это была прокачка аккаунта моего. Вот. Мы потратили 50 тысяч синих монеток. Да. Друзья, ставьте лайки, если вам нравится эта рубрика, тогда выйдет продолжение, конечно же. Всем спасибо, всем пока.